И пошли. Да. Ремок, не на рынку Так, да, все, все тут есть что все-таки тут что-то есть. штуки, синий плакат с бокалом. Может, это прям тут? Вот какие-то штуки. А где синий плакат с бокалом? Я думаю, что эти штуки показывают, что сталося, что будет дальше, а не то, что уже тут тут. Того я пропускаю, цей. Коридор чешется. Шо-шо? Скар... Скаржуки питаются у линии передачи памяти. Определяйте их местоположение по звуку и стреляйте по ним, чтобы получить ОПП. Один с 55. И буду будет, если Эфси 55? Б... Так, я пока что не бачу червоных штук. Это про нас Saber Force, Captain Square Jaw Trace, has promised a take-no-prisoners approach to counter this threat to flounder in the wake of the San Michel Flood, the enigmatic has taken credit for this cruel act of sabotage. Пошли Короче, что, была как-то ш... ага, вот эти червоні штуки Требует перенайти бокал на стиму Щось что с я пока не вижу, никакого бокала Может наверху я не вижу короче я не знаю где то будем без одной фигни короче дейшо воно десь тут зараз буде уже наступна подсказка блин а где ж воно тоді було а я можу повністю вернутися Навряд ли. Думаю, там уже закрыто. И назад дороги нема. Да. Уже все. Пиздно. Да и пофиг, короче є є no yeah, yeah, yeah. Тут в нас? Біля якоїсь херни и горящої штуки. Вот я бачу горящую штуку, а развалена херня... Лаборатории связок новая связка. Яка? Новая связка. А, типа еще какая-то одна. Кулачная. А, это если мы начнем бить с кулака, то мы продолжим уже эту связку. Добре, что мы тут выставим? Кулак, потом, это уже стоит, эта нога, дальше, тут, можем поставить, О, больше нет, что ставить, надо открывать дальше, а, надо, блин, с ними разобраться. Будем пока без этих суперприемов. приемов mm -hmm. Что-то немного за мафой придется его выбрать все... mm -hmm. Нарешті Так где то... А вот он, это пластырь Так еще два Еще два и у нас будет еще больше жизни. опасно Да, навряд, что можно идти. Тут ничего нет? Нет. Так, еще так треба зробити. сделать. Е. Тут нет ничего. Тибер взгляд. Что оно мне показало? Значит, нам на ту вышку, я так понял, что оно туда показывает. Ага. Что я отключил? А, я что-то там открыл. Так, что же можно нажать? Нет. Ничего не нажимается. <tiny> Рілі? Really? Що за крики? Тут що була дискотека, що все-таки розове? Я чую музику. Так, да, щось похоже на дискотеку. Коротше, йдемо далі. Нічого тут нема. Далі ці... Стоять тут дівчинки. О, зараз буде драка. Твій язик моя срака. Давай! Что использует свиньи? Ага, я могу по них стрелять теперь. Бои эти гниди тоже стреляют. Давай. Погоди, жди. Ого, это и появился Мини-босс Тикай Тикай Что это такое? Чего не могу так сказать? Та же Шо, все <свист> да Я ничего не понял, и что это за... Ага, бачу, это маленькие, Ну, подсказка, блин. Кир, побачишь ту подсказку. Что я ее уже не пропустил, конечно. Надеюсь, что у нас где-то сейчас будет эта подсказка. А... а туда можно? спускатись вниз, типа, чи можно все-таки сюда? Нет, треба спускатись. Yeah. Тут внизу что-то. Щось... Ничего. Походу, я пропускаю что-то одно за предсказку, подсказку, что-то мне все не нравится. А, воно згадывает потрохи, что она десь бачила эту рекламу. А якого лечения? Не было же никакого лечения. Джек знает все, Джек умеет все. Игрушка для детей, Джек. Маленький медик панда. Йой, беда. что я в не могу найти подсказку. Стоп, куда ты вылазишь? Мне треба туда. Ого. А тут наверх нигде не, yeah, yeah, да не yeah, можно, нет. Yeah. Короче, добрый, пока... Ага, вот, есть, есть. Yeah, yeah. yeah. yeah. Достопримечательности, yeah. новорежа, лаборатория. Okay, шо я? Шо? Шо такое, что есть? Что, что это такие? Дневник. Достопримечательности, трущобы. Yeah. Е, это вроде уже было, но я на всякий случай, это тоже было. Добре. сохранение Е продолжит e. без